В преддверии Всемирного Дня Зрения, который пройдет вот уже 11 октября, хотелось бы напомнить. По состоянию на 2016 год было как минимум 285 миллионов человек с плохим зрением. Конечно, сейчас современные методы позволяют обойтись без очков и даже возвращать утраченное зрение. Однако, эти методы позволяют вернуть зрение к нормальному состоянию, то есть так, как мы привыкли видеть всегда. Но давайте подумаем иначе. Вспомните футуристические фильмы, в которых люди могли смотреть сквозь стены, видеть в темноте или считывать информацию прямо с сетчатки глаза. А может быть это вообще невозможно? Ну, наверное, да. В таком случае, всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока. Да, это невозможно для обычного человеческого глаза. Но что, если бы мы его усовершенствовали или даже заменили на какой-нибудь искусственный? Например, на такой. Это твои будущие глаза. Они смогут излечить от болезней и травм зрения, а также обеспечат многократное повышение остроты зрения. Но кроме этого, наделят нас новыми функциями. Например, можно будет фильтровать картинку. И видеть, например, в черно-белом или в стиле 90-х. А вот эти таблеточки понадобятся, чтобы эти фильтры менять и включать режим передачи визуального изображения с помощью встроенного Wi-Fi-модуля. Я, конечно, немного соврал, когда сказал, что это наши будущие глаза, потому что это всего лишь был концептуальный дизайн, и разработан он без какой-либо научной основы. Но, если вам интересно, то я оставил ссылку на этот концепт в описании. Но это не значит, что любое совершенствование человеческого зрения остается лишь концептом или выдумкой. Так что сейчас я покажу две просто крутых идеи, которые могут нам дать совершенно другой способ взаимодействия с окружающей средой. Поэтому сейчас отправимся в Мичиганский университет. В 2014 году на их сайте была опубликована интересная статья, в которой говорится, что исследователи Мичиганского университета создали датчик температуры помещения, которые можно, внимание! интегрировать с контактными линзами или другой носимой электроникой, типа со смартфоном. Да блин, это получается как линзы ночного видения, и они действительно расширяют возможности нашего зрения. Единственный минус, что они могут отлично функционировать только при комнатной температуре. Но на этом усовершенствование зрения с помощью линз не заканчивается. Есть тут одна компания, которая может дать нам сверхчеловеческие способности. Не супермен, но тоже интересно. Канадская компания Acumetix Technology Corporation сейчас проводит клинические испытания своих бионических линз. Bionic Lens это динамическая линза, которой можно заменить хрусталик. Вот, кстати, хрусталик. Его основная функция это преломление света, проходящего через роговицу. Но более важно, что хрусталик дает нам возможность четко различать предметы, которые находятся на разных расстояниях. То есть фокусироваться на этих предметах. Это называется аккомодацией. Так вот, диапазон фокусировки Bionic Lens потенциально гораздо шире, чем диапазон обычного хрусталика. Это значит, что можно будет видеть гораздо дальше или ближе, чем обычно, причем будет затрачиваться всего одна сотая той энергии, которая нужна для хрусталика. А значит, можно фокусироваться на чем-то весь день без крупного напряжения для глаз. Но самое интересное то, что со временем эти бионические линзы можно усовершенствовать или модифицировать. Например, можно будет встроить такую штуку, чтобы на сетчатку глаза проецировался экран телефона. Или встроить систему подачи лекарств в глаз, если это, конечно, необходимо. А главный изобретатель и создатель бионической линзы доктор Гарт Уэбб говорит, что единственным ее недостатком будет только ее отсутствие, так как она будет давать огромные преимущества своему обладателю. Так что, возможно, подобные усовершенствования вроде Bionic Lens в будущем помогут еще больше расширить наши возможности. Например, увеличить угол обзора или смотреть сквозь стены. Купил, в общем, я ваши отстойные линзы, и больше я их не куплю. А? А что с ними? С ними-то, может, все и хорошо, а вот соседи у меня... Пенсионеры. Фу. Также стоит сказать, что глаз очень сложный орган, который еще даже не до конца изучен, поэтому трудно говорить о искусственном замещении глаза, хотя прототипы уже есть. Но очень интересно подумать иначе, как бы изменился наш образ жизни, если бы поменялось наше зрение. Если у тебя есть какие-то идеи, то поделись ими с нами, также подписывайся на канал и до встречи!